мне сказки Что в душе еще горит такой любви Ты же знаешь все напрасно Все угасло, говори, не говори Ты завидной простотою Повторяешь слова не раз, люблю, люблю Ты любуешься собой Таких, как ты, подруг Легкость мысли неизменна. Вот уже на протяжении многих лет И не вижу перемен я Время для тебя замедлило свой бег Собою. Тесно мне в твоем придуманном мирке, Между мною и тобою Слишком много разногласий ты поверь Жизнь ведь не стоит на месте Все меняется и движется по ней, Ты порхаешь под ним. Еще в плену своих интриг Надоели мне признания Бесконечные признание в любви Ты живешь лишь ожиданием, Но не трожь меня, как хочешь, так живи Страшки бред твоих видений Не улучшит мое мнение о тебе Как устал я быть мишенью Стрел письмо слова Амура по весне Не рассказывай мне сказки Что твоя любовь ко мне еще жива